Благодарю всех участников живого потока, здравия, желаю, смотрителям моя превеликий поклон Серева, вынес в рубрику новости, потому что, опять же, неустанно э, волнуюсь о том, чтобы поблагодарить вас, ближайшие соратники и соратницы, за неустанную эту помощь, вот. ту, которую вы деятельность ведете. Да? Вот. Но опять же, э, опять же, чтобы вы понимали, да, я считаю все-таки, что мы ведем. Общую нашу работу. Это не в одно лицо это нужно. Это нужно просто для, всем, для всех. Поэтому, если что, кого-то не отметил, кого-то не поблагодарил, как говорится, прошу пардону. Вот, но все даже не знаю, какую вы деятельность ведете. Некоторые проявления вижу, наблюдаю, некоторые чувствую. Вот, но работу ведем совместную. Совместную ведем деятельность присветлую. Результат Результат есть. Вот. Привеликий поклон. Двигаемся. Михайлович. Так. Ну, условно, теперь уже так пойдем, да. Комменты, вопросы, ответы немножко зачитаем, да. Вот. Несколько всего комментаторов пишут, да. Вот. Одни там комменты именно для поддержки. Есть комменты, которые с определенными такими этими самыми, да. Вот. Сыровый Суворов. Суворов. Прижатому к стене аргументами падение не грозит. Классное высказывание. Просто супер. Людмила Павлова. Здравия, родные. Телефон поменяла, не могла зайти. Иде по ссылке. Здравия, быстрее осознанным. Очень соскучилась. А мы, а мы а как, как, да? Рад, да. что снова появились. А то как-то то... резко исчезло. да? Рад, что снова вот. с нами. Так, Людмила Павлова еще. Здравия, Русы. Не наш праздник этот, э, в этот нового. У нас праздник новолетия. Ассу противу любой братоубийственной бойны, Гродь един. Ассу против холода, мороза. В душе желаю им света оттаивания. и супротив холода, снега, мороза на матушке земля. великий поклон. Да, конечно. Конечно. Да, ну можно все это... Против этой бойни. Mm. Вот. Ну, опять же, все это виртуально на самом деле. В любой момент линейного времени каждый может осознаться и понять, что это... мир выглядит совершенно по-другому. Не поддаваться на вот это все. Мы наблюдали эти процессы по-настоящему, когда погрузились в это дело. Лучше ее вычеркнуть вообще, чтобы не было ее на нашем плане бытия и вообще надо переходить уже другие, мир уже готов уже столько открытий, столько уже пресветлых душ, такие вещи озвучили, уже такие вещи реализованы что просто нужно вот такой вот щелчок и переходить в новый мир и по-настоящему начинать жить да, потому что посыл энергии опять на эти войны, на эти самые он смешон просто настолько мир новый на самом деле, хороший, интересный здравый вот, это да, действительно, как будто бы замерзшие мозги. вот тоже можно этот холод интерпретировать на все эти самые. И на погадье это, и на холод душах. Вот, вот эти холодные сердца, да, как говорят, каменные, типа, бесчувственные. Ну и мозги тоже заледеневшие, не хотящиеся шевелиться. Так, Михаил О, Михаил Миша Михайлович паршел, ссылки давать, замечательно. Лайтхаммер, Роман, приветствуем... Так, сровываются воров. Кто не захотел встретить русскую весну хлебосольно, как положено с поляницей, тому придется кусать локти при встрече гипорадовской зимой. Да, вы ах, опять же, вот вы ах, погрузились, вот часть бывшей, э, э, как бы это сказать, Советского Союза, да, вот, вот это вот дело, и будут опускать. Продолжают пока народ не будет активно просыпаться. Потому что он получается, что по общению, пока этим рассказам некоторых блогеров, да, получается, что хохляшка продолжает по-прежнему экспортировать электроэнергию. Да? Якобы там огромное отключение целых там территорий. Вот, и при этом бабусики надо зарабатывать. Да? Вот, а кто сказал, что это попала э ракета? какая-то, по ТЭЦу какому-то, да, если mm -hmm. опять же они туда попадают, а не кто-то сказал, что так, а давай мы вот этот район сейчас отключим, скажем, у бу-бу-бу, там упало такое, что-то, вышло, ну, так сказать, народ, хотя кто там это говорит народу, что куда-то что-то попало, это я сомневаюсь, они узнают все в интернете, по телегам всяким, вот, отключим их просто рубильником, вот, а... Загоним сюда подражения а определенные, пойдет... они популяют куда-то. Да. А Агишев пойдет нужные э, волосатые лапы, вот. хотя вот, никаких а потом... ракет не прилетает. А не потом прилетает. А. скажут, что это... а, они ракеты можно тоже ну. еще куда-то продать. Тоже, да. Вот. Во всяком случае этот самый, да, чтобы не было э, у всяких там лжепатриотов и прочих. Само лично наблюдал еще в четырнадцатом году вот этот так называемый аэропорт, Донецкий на Астрадальный, который, собственно, исчез практически, да? Черметопорт, я помню. Да. да, тем более, что этот самый, да. Приподняли, как этого, распиаренного одного из полевых, так сказать, недокомандиров. Вот. Самолично наблюдал. И с той, и с другой стороны. Контролировали въезд в этот аэропорт, для того, чтобы там вот этих сделать. Из хохлопитеков, как они там были, киборгов, mm -hmm. киборгов сделать популярных. И с одной и с другой стороны въезд в этот аэропорт контролировался россиянскими вооруженными силами. С одной стороны сюда запускали мясо ДНРовское, с другой стороны запускали мясо, ну, украинское, mm -hmm. да, ВСУшное. Вот. А контролировали все это э, спецподразделение с россиянской символикой. И вот так вот, сами думайте, что это такое было за полигончик. Mm -hmm. Вот. По... Ну и сейчас а тоже только сейчас полигончик побольше Типа сделали. Этот самый, ну и всякий, всяких там поснимать видосики, там пореченков с этим самым. Ну опять же, там ли это на самом деле было? Ну если контролировались, контролировался этот полигон, то почему бы не завести туда какого-нибудь актера для съемок каких-нибудь звездей, для, так сказать, э -э пропаганды, поднимания какого-нибудь там вонючего духа. <кхе> Вот. А тот момент, когда я собрался все-таки э, взять конкретно базу с вооружением в городе славном городе Торезе, соседнем с городом Снежным, оказалось, вот, что этот склад вооружения охраняет оплотовский а склад вооружения, вот, в который я входил в этот же оплот, да? вот, мой батальон. Вот, охраняет этот склад вооружения вооруженный до зубов спецподразделение, которое якобы числится в МГБ это Министерство Государственной Безопасности вот, ну якобы Донецкой Народной Республики которое на самом деле не входило ни в какое Министерство Государственной Безопасности, а на самом деле это были, догадайтесь, с какой южной маленькой такой страны подразделения ну, намекнув, в поленом стане вот такие вот пироги да, одетые, обутые они там были, пипец. Так, ну дальше двигаемся, да. Так что ничего не изменилось, вы особо не переживайте. Вот. Есть определенные силы, которые вот надо, чтобы народ чморили. Вот. Те, которые согласятся на какие-то эти самые, те... Наденут на мордники, те, которые согласятся, пойдут на утилизацию. С одной или с другой стороны, неважно. Ничего не изменится по чему то по, вернее, все изменится как раз-таки по чьей-то чужой воле, злой. А нам нужно свою волю диктовать этому миру. Так, опять же, никакого уныния, поймите. Вот вы очищаете свой мозг, и мир проясняется вокруг вас. Помогаете еще другим. И это пойдет, как вот эта цепная реакция, ядреная, да. И весь мир так да. засияет. И все, и И все тараканы эти, все поисчезают. На По... самом деле это тараканы, вспоминаем этого. Чуковского, Чуков, да? Это вроде Чуковского. Понимание, это вот это, осоз... осознанность, это как раз э, четкое мышление. Ну, вот это можно даже там сказать такие громкие слова, как ясновидение. Ведь почему страх вот этот, э, котенки Гавы? А это потому, что шоры, это затуманенная пропаганда и прочим этим самым мозг, вот, он не видит, что это, в... ну, как мы вот эти все фотки показывали, что это постановка, вот эти вот нам намазанные красной краской, эти морды каких-то там этих бабушок, дедушок, вот. Все это смо... и видится этим мозгом, затуманенным шорами, как принимается за чистую монету, естественно, страх возникает, а как это, не бо... такого не боятся, конечно, страшно, вот. А потом это воплощается. Вот скажу вам по секрету, хотя уже пару раз я говорил, это на разных стримах, разной там давности, так сказать. Первые эти самые обстрелы, так называемые обстрелы Луганска, это были инспирированы целенаправленно. Ну, это постановка была. Открыто говорю вам, открыто. Потому что я четко знаю, так сказать, из первых рук. Вот, потому что я общался э, ну, с первыми лицами Луганской народной Республики. И присутствовал неоднократно там, даже при провозглашении этой э, Луганской Народной Республики, да. Так вот, первые были нарисованы, инспирированы, придуманы, постановочные. Но потом выпросили. Народ-то поверил. А потом начали серьезные, реальные обстрелы. Вот такие вот пироги. Уже не шуточные, не постановочные. Вот, поэтому опять же. То, что вы намыслите себе, то вы вокруг себя и... Куда толпу напугаю, в ту сторону она побежит, то и произойдет. Э, индивидуально это э, вы для себя, да. А если это толпа ну, если большая, большой, то это конечно, вообще силища да. неимоверная. Вот, Даже тупая. Ревнян, можно как пример озвучу? Это вот помните, было во время вот этого высера... Был такой репортаж, показывали, сидели там, закрыты в каком-то институте эти студенты, их типа закрыли там на мероприятия такие, которые нельзя озвучивать из-за из политики Ютуба, вот. Они там типа это, губажные самолетики высылали, типа, из окошек бросали, а там потом это, показали с другого ракурса, это сидят их, снимают этих журналистов, как они перед съемкой этого, ну, постановы сами раскидали эти самолетики и... Так что вот Брай, их Такие да, Миша, благодарю. Напомнил. Это мы тоже ж показывали когда-то. Ну вот. Да. Поэтому, опять же, вот контролируйте то, о чем вы думаете. Да? Это вот в этом страшно, да. Немного смешно, когда садятся на корточки в воду в американских этих самых и показывают, о, видите, сколько воды в это самое вылилось. Ну, там какой-то тайфун или что-нибудь. Или сидят на лодке, а там на заднем фоне кто-то проходит. Или в сугроб заходят эти корреспонденты. И вот сколько снегу выпало. Ну, его там а, спеца... Спец... ну может быть, покажем, будет да. да, специальная специально. Его, там, сгру... Сгру... Срыли в кучу эту самую, вот он туда за вот так вот смешно вроде, ну ложь там начинается с этого, с маленьких каких-то глупостей, а потом потом подтасовки а в эти подтасовки верят миллионы которые телевизор посмотрели. Так, ну ладно. Давай. А верить надо в себя, в правду, в проверенные факты абсолютно. Даже то, о чем мы говорим, тоже нельзя принимать на слепую веру. Слепой веры вообще не должно быть. Вот. На вера, настоящая вера, даже это не то, что даже говорил Трехлебов, там в ведических писаниях написано. Нет, веда это просто чистое, проверенное знание, проверенная практика. Вот, вот это вот может быть только верой. А не в какие там, бегает в сутане по тучке кто-то, или там наши далекие, великие предки, которые просрали на самом деле все. Ни в чего нельзя верить. Вот, верить надо то, что конкретно ты делаешь, умеешь делать, да, и это ты четко знаешь, у тебя все это получается. Вот это вот вера. Так, Наталья Поляна, благодарю за светлый поток здравых человеков, сильное выступление девушки, вот сейчас вставочку сделаю, это на предыдущем, по-моему, стриме мы показывали, одна из тех, которая живет на территории Украинской ССР, которая конкретно посылала вот этих всех тварей, которые там чудят и безобразничают, да, чемодан, вокзал и на три веселых буквы, да продолжая Крик души, призывающий к разуму и осознанности людей, единению против творимого зла. Всем добра, тепла и справедливости на всем плане бытия. Да, благодарим. Хотя бы на таком уровне. вот, Хотя бы на таком уровне, чтобы народонаселение ну, стало все-таки потихонечку становиться народом. Ведь mm -hmm. были ж, блин, ну были ж, вот Я ж помню еще вот э, конец 80-х. Еще был народ. Здравое огромное количество человечества было здесь у нас на Руси. А потом вот так вот раз, блин, и все. Выпили их, да? Так, еще. Ну